Всем Фоксичкам Здорово, с вами Рэйзи Фокс И сегодня мы будем играть в старый Майнкрафт Конечно, это странно звучит И прошу заметить то, что это почему-то женский скин Я не знаю почему, я его, конечно, такой скин не выбирал, но да ладно И вы должны поставить лайк, подписаться на канал И, кстати, этот скин стила Когда я, ну, когда, извините, мы Когда я этот скин выбирал, то А я говорю, что я не выбирал, да? Вот я уже, да, когда я его выбирал, то почему-то там было написано, что, что это Стив, от, а мужчина там женщина. Прикольно, да? Вот я и выбрал такого. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и начинаем. Сегодня мы играем в выживание. Итак, будем это убивать овечек, фрасу, топорик, насколько я все знаю. Потому что я Майнкрафт играю очень давно. Наверное. <смех> <смех> Наверное. <смех> Боже, как вс ⁇ орёт Я-то привыкну к этому. Вот насчет вас, не знаю. Так, здесь клава. Мне не понял. Вот видите, я не могу летать, я просто прыгаю. И сердечки наверху. Это все фейк, не, не постановило. Так, не понял. Где курица? Вот она курица. Пери, перья мне не нужно. Мне перья не нужно. Овца, овца, овца, овца, овца. Ребята, если я буду кашлять, то извините, я все еще болею. цыпа цып-сып-сып-сып-сып сып-сып-сып сюда блин я сказал где я скачал этот майнкрафт не скажу отдам ссылку после 10 лайков давайте 10 10 блин это все прекрасно мне нужна не еда мне нужно дерево вообще наверно в ту сторону а, блин, зачем я Корова, иди сюда, бурлёна. Иди сюда, мне еды мало. <бурлёна>! О, замечательно, убили бурлёну. Отдам вам ссылку за... Ну, после 10 лайков. Так куда же ты побежал, от Да, договорились? хе хе на блин. все ради лайков, like, да? Да. А ну иди сюда, сюда иди, ну, да, иди сюда, блин. Фигасик, мы блин, корова. О, шахта. Первый день выживания в Майнкрафте. Где дерево? Деревушечку мою. Так, блин, давай, ломайся. Я не намерен еще 30 лет ждать. 30 лет и три года. Не намерен. Так, не понял. Блэт. Так, давайте дальше мы сейчас вот это сломаем. Давайте так. Ломаем, <свист> ломаем, ломаем. Сколько тут делать? <свист> Ради столько дерева можно его поставить. <свист> ладно, ладно, сюда. Блин, побольше земли надо. О, яблоки. Фига Фигаси яблоки. Так, чё, где дерево? Давай, давай. Всё вроде да да о боже мой где-то здесь по сюда посадим о корову бурона бурена, бурена. А мне кожа зачем? Просто так, наверное. <сих> Ладно, пошлите. О боже мой. Овца. Овца нет. Я в шахту провалился. А. Как вылезти? Как вылезти из шахты? Никто не знает, и я не знаю. а один верстак все верно я думаю что что-то неправильно <свист> старинный игра давно не играл Так, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Коровы, уйдите, уйдите, все нафиг. <ролк> <Хоп. ролк> Кто выиграет? Человек Коровы. Конечно же человек. <ролк> да. тут ту ту ту ту ту ту о, береза. Мы что будем ломать, дуб или березу? Давайте березу. Ломаем березу. За 6 минут я только начал развиваться. Прекрасно, да? Нет. Не, нет, нет. сама так ну там все уже. так дерево подобрал бежим дальше о сам привет Мне нужно три сейчас есть нужно еще нужно доски так палки теперь нужно О, боже мой, что я надела? А что я делаю? Именно. Ладно. Да, палки делают. А вот он. Все нормально, палки у меня. Что это? Что такое? Это что такое? А вс ⁇ ты мне скажешь? Что это такое? Ч это такое? Mm. <coughs> <coughs> mm. А, да, извините. Прошу малейшего прощения. Это самая первая версия наверняка. Вс. Ну, вряд ли. Это вряд ли самая первая версия. Да боже мой. <смех> <смех> бежим, бежим, надо где-то переночевать. <смех> Ой. совсем темно стало ну ⁇ -мо ⁇ ни же не видно сделайте же что-нибудь можем пойти и утопиться не но ну, это не вариант На этом все, всем удачи и всем пока.